Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Близнецы на январь 2020 года. Прежде чем мы с вами перейдем к подробному рассмотрению событий этого месяца. Спешу поделиться с вами очень радостной новостью, ведь в этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать любую натальную карту от Ада Я, обязательно пишите на почту, которую я оставлю под этим видео, либо же на мой сайт. Данные все будут в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Дорогие близнецы, в январе у вас будет заполненный восьмой сектор гороскопа, поэтому год у вас начнется с новых вызовов. И эм, близнецы в этом плане могут разделиться на две категории. Первая категория будут, эм, скажем, находиться за плечом какого-то сильного партнера. А вторая категория будет решаться на что-то новое в жизни. Это может быть новый бизнес, это может быть новые, новые планы касательно финансов, новая работа, например. В целом восьмой сектор отвечает за смелые решения. И э, зачастую они так или иначе связаны с темой финансов. Поэтому может быть желание взять ипотеку или кредит, что-то. Особенно если вы действительно считаете, что это для вас очень необходимо. И если вы об этом уже давно думали в январе месяце, вы можете очень сильно сосредоточить свое внимание на этой теме. Начиная с первого по шестое число, Меркурий, ваш Управитель, будет в соединении с Юпитером и Южным узлом в вашем восьмом секторе гороскопа. Это может быть период очень интенсивный, очень интересный. С одной стороны, могут быть новые знакомства, интересные встречи или даже поездки вообще обращайте внимание на то, какая информация поступает в этот период времени. Скорее всего, это вам очень пригодится, и нужно очень внимательно относиться к тому, что происходит в информационном поле вокруг вас. Во-вторых, такое соединение опять-таки может иметь отношение к теме финансов и к активному обсуждению каких-то, материальных вопросов. Это может происходить, например, либо в вашей семье, либо это может касаться работы и обсуждения каких-то дел внутри вашей фирмы. Если вы владелец фирмы, то вы можете тоже активно предпринимать какие-то действия и планировать активно финансовую составляющую вашего бизнеса. 3 числа Марс на полтора месяца переходит в ваш седьмой сектор, который отвечает за партнеров по бизнесу, по браку, за людей, с которыми мы сотрудничаем и взаимодействуем. И сразу после перехода в знак Стрелец, ваш седьмой дом, Марс будет делать благоприятный аспект к Хирону и таким образом будет затрагивать ваш одиннадцатый сектор, который отвечает за группы, коллективы, друзей, единомышленников. Поэтому можно сказать, что период с 3 по 6 число очень удачный для того, чтобы начинать сотрудничество с кем-то, для того, чтобы организовать какую-то встречу или просто организовать какое-то мероприятие. В целом это очень хорошее время для взаимодействия с окружающими, будьте открыты для сотрудничества. И это может быть период, когда вы просто повидаетесь с старыми друзьями или увидите тех людей, кто подтолкнет вас к определенным важным решениям в жизни. Это будут ваши единомышленники. Седьмое и восьмое число находятся под очень сильным влиянием планеты Нептун. Солнце и ваш управитель Меркурий будут в благоприятном аспекте к этой планете. И это период, связанный с мечтами, вашими желаниями. Вы особенно чувствительны в это время к тому, что имеет отношение к вам и вашим целям. Обращайте внимание на свои мечты и желания в этот период. Они подскажут вам, к чему вы на самом деле стремитесь, чего вам не хватает в этот момент в жизни. И наоборот, если вы будете ощущать себя счастливым человеком, если вас полностью все будет устраивать, то вы можете использовать это время как период вдохновения для того, чтобы в дальнейшем свершить еще больше интересных поступков и для того, чтобы вдохновиться на новые идеи. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака Рак. Это ваш второй сектор гороскопа. Этот сектор отвечает за финансы, за материальную сторону нашей жизни. Это те финансы, которые мы сами зарабатываем и которыми управляем. И в этом месяце будет ощущаться сильное противостояние между теми деньгами, которые вы зарабатываете сами, вашими личными ресурсами, а также между семейным бюджетом и семейными какими-то сбережениями. Это затмение поможет вам получить определенный результат в материальной сфере. Например, вы за долгое время начнете интенсивно зарабатывать, или же наоборот, вы захотите на некоторый период времени взять тайм-аут и отдохнуть. Это уже зависит от вашей динамики, которая наблюдалась в последнее время. Лунное затмение позволяет либо сделать передышку, если она необходима, либо получить результат в случае, если до этого было очень много дел, работы, и в таком случае вы почувствуете необходимость Отдохнуть. 11 числа Уран разворачивается в прямое движение в вашем 12 доме. И начиная с этого момента все планеты будут двигаться вперед. Так что вторая половина месяца это период, в принципе, достаточно спокойный, так как уже затмения будут позади. И помимо этого, движение всех планет вперед будет позволять воплощать в жизни самые смелые проекты, желания и при этом... Не будет каких-то факторов, которые будут замедлять Ваше решение. Все будет продвигаться достаточно быстро и легко. 12-13 числа важнейшая силовая точка этого месяца. Сатурн, Плутон будут в соединении с Солнцем и Вашим управителем Меркурием. В принципе, вот это соединение Сатурна и Плутона, его можно назвать нашумевшим, так как это действительно очень редкое соединение. Я об этом снимала уже отдельное видео, ссылочки обязательно оставлю. И это соединение сконцентрирует ваше внимание на материальных вопросах, опять-таки. И, скажем, вы можете почувствовать, как перед вами возникают новые финансовые задачи. Может проснуться желание, опять-таки, что-то приобрести. Возможно, даже в кредит, но все равно вы захотите это получить вы будете стремиться к чему-то материальному, и в этот период времени командная работа будет вам только на руку. Если речь идет о семейном бюджете, то вы должны быть командой с вашим супругом. Желательно все делать сообща. А то же самое касается и работы по найму или вашего бизнеса. Желательно делать это все воплощать эту идею совместно с кем-то 13 числа венера переходит в знак рыбы в ваш десятый дом примерно на месяц и это будет очень благоприятное время в плане личной жизни в плане карьерных достижений это период когда вы получаете помощь поддержку со стороны людей которые вам приятны это период когда получится наладить хороший контакт с вашим руководителем это период, когда, в принципе, улучшаются взаимоотношения с вышестоящими людьми. Поэтому, если вам нужно решить вопрос с каким-то влиятельным человеком, то это будет получаться достаточно легко. Единственный момент, что сразу после перехода Венеры в ваш десятый сектор она будет делать благоприятный аспект Курану. И несмотря на то, что этот аспект благоприятный, для переговоров этот период будет не совсем подходящим. Поэтому с 13 по 15 число желательно не подписывать важные бумаги и не назначать серьезные встречи. Начиная с 16 числа Меркурий переходит в знак «Водолей» — ваш девятый сектор гороскопа. Меркурий в «Водолее» будет находиться примерно три недели. И это будет хорошее время для того, чтобы… Посмотреть на ситуации, которые происходят в вашей жизни гораздо шире, не локально. Это период, когда обычно с легкостью удается найти решение любому вопросу, который есть в вашей жизни, благодаря тому, что вы опять-таки можете посмотреть на эту ситуацию со стороны и выслушать мнение экспертных и авторитетных людей. В то же время сразу после Перехода Меркурий будет делать квадратуру к Урану. И это период неблагоприятный, начиная с 18 по 20 число, для того чтобы бронировать билеты, отправляться в поездку, для того чтобы обсуждать важные вопросы, связанные с высшим образованием, с обучением. В это время лучше придерживаться привычной стратегии, и не инициировать чего-то нового. Могут возникать неожиданности в разговорах, неожиданные встречи могут происходить. И в целом настроение может быть тоже нестабильным, и вы можете вести себя достаточно непредсказуемо. Поэтому если вы заинтересованы в долгосрочных проектах, то опять-таки лучше в этот период еще поразмышлять, но серьезные решения не принимать. 19 числа будет очень интересный день. Венера будет в благоприятном аспекте с лунными узлами. Напоминаю, что Венера находится в вашем десятом секторе карьеры, жизненных целей и достижений, поэтому этот день может помочь вам получить какой-то приятный бонус, либо на работе в виде денежного вознаграждения или премии. Это может касаться также и личной жизни. Так что будьте внимательны, обязательно пишите в комментариях, как у вас проиграется этот и остальные аспекты. 20 числа Солнце переходит в знак Водолей, в ваш 9 сектор гороскопа. Солнце будет находиться в этом секторе месяц. И это хорошее время для того, чтобы расширить связи, контакты, для того, чтобы, в принципе, путешествовать. Это хорошее время для образования и самообразования. А также замечательный период для того, чтобы больше взаимодействовать с учителем, с человеком, которого вы считаете авторитетом и который может поделиться с вами важными знаниями. Кстати говоря, именно такие люди могут к вам притягиваться в этот период времени. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру и будет затронут ваш 8 и 10 сектор гороскопа. Это очень хороший аспект в финансовом плане, а также в плане карьеры, работы, бизнеса. Для некоторых людей этот аспект может проиграться в личной жизни. Но в то же время, учитывая дома и характер этих домов, это больше будет касаться темы финансов, и в целом этот день можно считать очень благоприятным для новых покупок, интересных. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем девятом доме. Как видите, девятый дом постепенно начинает быть актуальным для вас во второй половине января месяца. Это значит, что в этот период будет меняться ваше мнение по поводу каких-то ситуаций. Возможно, вы выйдете из тупика, который был в вашей голове. Может, какая-то ситуация вам не давала покоя, и сейчас по этому новолунию вы поймете, что этот вопрос решился, что вы нашли для себя ответ и знаете, что делать дальше. Это, в принципе, очень благоприятная для вас новолуния в плане того, что вы начинаете больше верить в себя, в свои силы, то, что вам повезет, что у вас все получится. И зачастую такой именно настрой ⁇ это уже половина дела. Поэтому рассчитывайте на то, что к концу месяца у вас будет достаточно ресурсное состояние. Тем более, что 25 числа Меркурий будет делать благоприятный аспект к Марсу. Меркурий — это ваш управитель, и этот аспект будет позволять вам эффективно коммуницировать. Это хорошее время для начала любого дела, для совместной деятельности с кем-то. Это хорошее время для подписания бумаг, для того, чтобы обсуждать активно какие-то вопросы, для поездок, для того, чтобы в целом расширять горизонты в вашем деле искать заинтересованных людей и сотрудничать с ними. 27 числа Лилит переходит в знак Овен, ваш 11 сектор, на 9 месяцев. Если вам интересно узнать более подробно об этом переходе, то дайте мне знать в комментариях. И если эта тема будет для вас актуальной, то я сниму об этом отдельное видео. 27 числа Венера будет в соединении с Нептуном, и при этом она будет делать квадрат к Марсу. В конце месяца желательно немножко устроить себе передышку и отойти от дела. Во всяком случае, для вас это будет неблагоприятный период, чтобы сотрудничать с мужчинами, начинать сотрудничество с мужчинами. Если речь идет о сотрудничестве с женщинами, то может все складываться более гармонично. Это период, когда у вас может быть выбор либо активно поработать, либо отдохнуть. Но, конечно, желательно сделать передышку для того, чтобы уже в феврале продолжать достигать поставленных целей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи и жду вас в моей школе астрологии. Пока-пока!